Крикатство! Нельзя им проиграть! Это война! Война! Реал Кинг! Реал Кинг! Реал Кинг! Что за люди? Громче! На всю катушку! Громче! Давай громче! еще громче! Этого мало для них! Знаете, какой дорогой? Да что бы их! Ну-ка, закрой варежку. <свист> Это ты захлопнись. <свист> что за бараны? <свист> что? что ты сказал, гад? Что? Что? Чего там? стоп <свист> стоп стоп стоп стоп стоп Я у тебя в школе. Не вздумай мне капать на нервы. Иду а что за бред? Нельзя использовать электричество? Созак... У нас же не часон. Это ли электричество? <свист> а так... Ну так займитесь учебой. <свист> как же, как же? О? А? Раз мы плохо учимся, нам нельзя пользоваться кондиционером, холодильником, фильтром электрическим, как вам. Как? Пора бы уже привыкнуть к нашей школе. К победителю, да. достается все. Ладно! Ну не прижился я в этой дурацкой школе! Что скажешь? Естественно, ты какой там прижиться, если ты дура? Да, да. да. Ты да. Нас да. раз мы не тут! Кого да. там всего-то? Нужно электричество. Не поделитесь? Привил. Нам нет резона делиться. Да пойми ты уже наконец, что у таких как ты с рождения больше дебильных прав, чем у нас. Дебильных? Вот дрянь. Назад. Осторожнее. Мир жестче, чем ты представляешь. Почему? А потому что таким, как нам, нечего терять. Мы не боимся. Белый тигр, типа клуб Чердинга, в числе 5% лучших по оценкам, победитель системы, победителю все. Короче, реальные штук, сливки школы сэвид. Фрилки, клуб уличных танцев, третий сорт, в числе 5% лучших по оценкам, позор для школы. Директор готова разогнать наш клуб любым способом. Если нет ничего, так знайте свое место. Или вы такие туго дума, что не понимаете меня? Ну все, ты труп. Иди сюда. Иди сюда, давай, иди сюда! Давай, давай. Жить надоело! Вы только посмотрите! Это наш классный! А ну в кабинет живее, живелитесь. Даю вам 5 секунд. О, За дополнительные <связывая> секунды штраф. 5, 4, 3, 2, 1, Вперед! в класс, быстрее. Штрафной бал тебе, быстрее, штрафной бал. И тебе штраф, и вот тебе. <связывая> Кто это? Кто, блин, это устроил? Да. Кимьёль, закрошь на это глаза? Нет, даже... у придурков <связывая> творческий подход. Вот же мерзопакостники. Это было круто!